Всем привет! На связи Андрей Дунишенко и мы продолжаем нашу серию видео уроков. Сегодня мы загрузим свое первое видео на канал и научимся создавать плейлисты. Для чего они нужны? Плейлисты помогают упростить навигацию для зрителей нашего канала, а также помогают продвигать наши видео. Для создания плейлиста кликаем на менеджер видео, затем на левой панели выбираем плейлисты и в правой части кликаем на слово новый плейлист. Даем название нашему плейлисту и нажимаем «Создать». Можно также дать описание нашему плейлисту. Теперь нужно наполнить наш плейлист видеороликами. Обратите внимание на тот момент, что если мы нажимаем на кнопку «Добавить видео», то у нас появляется новое окно. При таком способе мы можем добавить только загруженные видео, которые уже находятся на YouTube. Причем в плейлист можно добавлять как свои, так и чужие видео с других каналов. Так как у нас еще нет своих загруженных видео, то я предлагаю сейчас это сделать и сразу добавить его в наш плейлист. Для этого переходим на главную страницу своего канала, и для загрузки видео нам потребуется в правом верхнем углу нажать на значок «Добавить видео». Далее мы можем использовать два способа. Первый – это нажав на экран на красную клавишу с белой стрелкой, и затем выбрать наш видеофайл. И второй способ – это сразу выбрать наше видео на компьютере и перетянуть его мышкой, зажав при этом левую кнопку. Появляется новый экран с показателями загрузки видео. Прописываем описание к видео. Здесь же добавляем видео в нужный плейлист. И после того, как видео будет обработано, нажимаем на кнопку «Опубликовать». С вами был Андрей Дюнюшенко, оставляйте свои комментарии под видео, жмите «Мне нравится» и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.